Давайте посмотрим. Исход, 6 глава. Давайте увеличим, чтобы было хорошо видно. Являлся я Аврааму Исааку, Якову с именем Бог Всемогущий. Хорошо видно, как выделена фраза с именем? Видно, что она выделена курсивом? Курсивом знаете, почему она выделена? Потому что этой фразы нет в Библии. Этой фразы нет в Библии. Бог всемогущий – это не имя. Вот оно имя. Бог всемогущий – это не имя. Вот эта фраза добавлена переводчиками. Вот эта вот фраза, два слова, с именем. Эта фраза добавлена переводчиками. Хорошо видно? И ведь все равно будут появляться люди, которые будут говорить – а Бог Всемогущий это имя, да?